Я сейчас тогда сделаю э, демонстрацию экрана, и мы будем разбирать тогда э, сразу же э, наши, наш новый маркетинг. Вот, mm -hmm. и по этим вопросам, по всем сразу же будем понимать, да, что у нас? Mm -hmm. Что-нибудь непонятно, будем останавливаться и разбирать. Mm -hmm. Так, тогда я. Убираю и убираю свой, свое видео. У нас сейчас есть возможность э, зайти как просто клиент. Как э, клиент, кто такой клиент? Давайте сразу разберемся. Да? Клиент – это тот человек, который э, пользуется продуктом. Вот В чем его рад, э, разница? Да? То, что партнер, он строит команду, а клиент пользуется продуктом. Так вот, клиент сейчас может просто взять реферальную ссылку у вас. Это, допустим, человек, который выбрал микстер, и он может использовать 20%. В чем его преимущество? Почему ему интересно быть здесь в качестве клиента? Потому что он будет использовать скидки. Если он выбирает Live он путешествует со скидкой. И он может быть уже дальше активным членом то есть что это значит у него есть возможность по своей же реферальной ссылке, которая у него есть допустим в микстере дать своему другу да, там тоже такому же клиенту как только он сделал продажу он уже имеет возможность получать 15 процентов от продажи и 25 процентов от общего пула а также он получает бонус лояльности и бонусы страха потери. У него тоже это есть возможность. Каким образом он может использовать бонус страха потери, если у него самого нет пакетов Краудван? У него есть возможность зайти на Краудван по своему э, логину и паролю, как у него также есть э, логин и пароль в Микстер. И может уже рекомендовать и сделать четыре продажи то есть он заходит к себе в кабинет и использует уже свою реферальную ссылку даже если у него не будет пакетов краудван он просто пользователь он заходит к себе в краудван берет реферальную ссылку и подписывает четверых партнеров в течение 14 дней он получит Бонус страха потери в виде гифта. И он этим гифтом может активировать свою активность. Ну и все. И при этом он становится полноценным членом и предпринимателем Краудван. Получает и бинарный МОМ, и матчинг-бонус, и все остальные и резидуальный доход. Это сейчас те продукты, которые у нас есть. Мы не будем сильно на них останавливаться. Так, хочу посмотреть, как я далеко сейчас прокрутила. да. То, что у нас… Вот это вот понятно, да, по продукту не буду останавливаться, планета А.И.К. это возможность у нас откроется, как только у нас сейчас заработает корректно сайт, потому что у нас у всех появилась кнопка в бэк-офисе, где мы можем посмотреть и изучить свой пакет, и там нужно будет загрузить приложение Mindle, загрузить приложение, активировать приложение Life Trends и Mixer, и тогда уже будет у нас и также активировать можем и планету AX. Пока еще у нас нет такой кнопки, но она совсем скоро у нас появится. Здесь я уже об этом рассказала, да, что будет иметь Человек, который просто является клиентом, он будет иметь возможность приглашать таких же клиентов. Если он будет приглашать этих клиентов, у него уже будет начисление бонуса 15% за продажу, 25% с общего пола, который мы получим сейчас, начиная с 1 июня. И бонус э, лояль, лояльный бонус, бонус лояльности, а также бонус страха. Чтобы получать... Бонусы продажи, эти наши 25% с общего пула, нам нужно иметь каждому подписку. У нас сейчас это не проблема, у нас у всех есть нашими промоушенами эти подписки в Микстер. И также ваши 4 человека, вы за них получаете как единицу за активность. Что такое активность? То есть это активность, это значит, человек использует продукт. Он купил микстер, у него есть один балл. У вас четыре личника, каждый с подпиской, все, отлично. Вы уже имеете четверых, и плюс вы сами. То есть пять у вас должно быть баллов активности, чтобы получать бонус продаж. Оксана, можно как раз по ходу? Правильно я понимаю, что я и четыре моих личника должны купить годовой абонемент каждого... У каждого бизнеса, который к нам подходит, ну, например, ту миксер, правильно? То есть один раз в год покупать годовой бы а, да. не Не обязательно активности. каждого, смотри. Если ну, это угу. только одна угу. один миксер, он будет иметь один балл. Если у него будет миксер и лайф -тренд, у него будет два балла. И каждый месяц нам будет за них начисляться по одному баллу. Если он сделал активацию на год, то этот год Каждый месяц нам будет за него начисляться по одному баллу в течение 12 месяцев. Понимаешь, да? Да, отлично. Да, это считается только по нашим личникам. Также мы в кабинете будем это видеть. Кто у нас, какой логин, какого числа и какая у него есть подписка. Да? Это мы все будем видеть у себя в кабинете. Также мы здесь э, имеем получение от активного пула. Мы, например, вот как я уже и рассказала, у нас 5, 5 мы имеем баллов. И эти баллы у нас насчитываются 4 личника и плюс мы сами. Вот, Поэтому это бонус продаж мы получаем. Начиная с 1 июня, они уже у нас будут постоянно идти начисления через вот, э, активный user pool Это что касается 25%. Так у нас будет это выглядеть в бэк-офисе. Мы здесь будем все видеть, кто у нас зелененький в активности, кто красненький неактивный. Можно будет э, э, видеть и поработать с этими людьми. Так, это мы все уже выяснили. Как можно человеку, не имеющему э, собственную собственного пакета в Crowdvan быть э, в активе, да, и купить путем приглашения четверых партнеров. Но при этом самое важное понимать, что этот человек должен быть сначала э, клиентом, то есть у него изначально должна быть подписка в Микстер, и тогда он уже может пригласить четверых, которые будут также иметь и подписку, и которые купят пакет. И тогда он получает свой гифт, который он сможет активировать. И, по сути, он может зайти в бизнес, да, имея просто какую-то подписку либо из Life Trends, либо из Микстера. Это по нашим пакетам. Я думаю, что здесь, если есть вопросы, то вы мне задавайте, потому что здесь все очень понятно. У нас изменилась только ценность... White, да, стоимость не 99, а 109, все остальное осталось, и теперь каждый пакет у нас наполняется, чем больше он, он у нас стоит, тем больше продуктов в него входит, во все входят ежемесячные продукты. Ежемесячно-годовая а подписка Микстер во все. Во все входит у который будет ежемесячно обновляться обучение. Лайф-тренд меняется в зависимости от того, какой пакет. Вы можете иметь 25 евро, 50, 100 и 500 и использовать при бронировании какого-нибудь отеля, оплачивать этими своими евро, да, которые у вас будут в кабинете. Также каждый пакет имеет бонусы лояльности. 5000, тысяч, тысяч, 7500 и 15000 тысяч на пакете Titan Pro. Планета АХ открывается от пакета за 300. И следующие продукты – это LinkMe за 800 и SoMe за 2,5. Что это за продукты, мы будем видеть чуть позже. Я думаю, что в бэк-офисе, если вы заходили, нажимали, вы видели, что там нам будет возможность открыть продукт уже 15 Апреля, То есть совсем скоро мы уже можем видеть, что это будет, что такое это. Так, а, еще такой момент. По нашим ну, я расскажу потом чуть позже, но если вы, например, будете смотреть еще «Титан Про», кстати, который сейчас идет, акция на него, и мы получаем на планету АХ еще 100 плюсом бонусов, 100 единиц да, гексагонов, которые мы также можем использовать потом, то еще нам начисляется 30 тысяч бонусов лояльности. И когда мы захотим прикупить еще гексагончики себе, землю, то у нас будет 80%, которые мы можем оплатить из внутренних денег бизнес-поинтами, а 20% биткоином. То есть это вот... Такая возможность на пакете Titan Pro. Так, по нашим крауд-бонусам. Крауд-бонус, что это такое за крауд-бонус? Я думаю, что понятно вообще, что это такое. По, если смотреть, как у нас было раньше, это наш бинарный бонус. Все, крауд-бонус – это бинар. Оксана, вот спросить как раз к этому можно, да? правильно ли мы понимаем? Мы заработали… Определенный объем сделали, мы заработали по бинару, предположим, 100 рублей условно. 60 рублей мы забираем в кошелек, в карман себе наличными, а 40 рублей в виде а, бонуса, но они как все равно считаются 40 рублей, остаются у нас именно вот в этом бонусном фонде, которым мы будем а, пользоваться внутри, покупая продукты, услуги или товары нашего бизнеса. Правильно я понимаю? Нет, нет, мы получаем, вот смотрите, здесь, чтобы получить также наш бинар, у нас должны быть, опять же, активность, да, давайте возьмем так, что мы сейчас, чтобы все это получать, обязательно должны иметь сами подписку, и наши люди должны иметь подписку, все, это прям как аксиома, и мы здесь получаем ну, 90 дней дается для новеньких, 30 дней дается для стареньких, да, если кто-то не успел своим сказать, чтобы те купили подписку, у нас есть на это время. При этом мы получаем все так же, один к одному, один к двум, один к трем, только у нас меняются баллы, и баллы у нас меняются, если мы раньше получали на белом пакете 90, то сейчас это 60, один к двум это будет 120 баллов, один к трем это будет... 1 к 1 – 120, 1 к 3, 2 – 180, и 240 баллов – это будет 1 к 3. На пакете черном это 190 баллов получается, 1 к 1 – 380, 1 к 2 – 570, 1 к 3 – 760, и также по другим пакетам. Но смотрите, как у нас, если раньше мы получали 70% на свой пакет, баланс, а 30% мы получали в реворцах. то сейчас, если мы посчитаем, да, посчитаем, у нас было 120, ну, допустим, не 120, да, а 90 баллов. Вот мы заработали один к 3 и 360 баллов. Мы получать должны были 10, ну, почти 11 евро у нас уходило на вкрауд реворсы и 24 там с копеечком уходило на бонусы, лояль, на, на наш кошелек, баланс, то сейчас при вот этом уменьшении баллов, у нас получается 240 баллов, то вот эти 240 баллов, эти наши 24 евро, такие же, как у нас были от 360 за минусом 70, да, это было 360 минус 30 процентов, Грубо говоря, там было 25, но из-за того, что у нас есть бизнес систем секьюрити, то с него тоже у нас списывались. Здесь же 240 у нас идут все на наш кошелек, то есть мы в деньгах не теряем, потому что они у нас идут все на наш кошелек сразу же, не идут 30%, с них не вычитается никуда, но при этом у нас есть еще и дополнительно мы получаем бонусы лояльности, которые у нас их может быть очень много, мы их можем использовать сразу, по своему усмотрению. То есть понятно, да, вот с этим? Да, отлично, понятно, все здесь теперь поняли, вот у нас здесь как раз и был немножко такой скажем так, вопрос и волнение, все да, понятно. Да. Угу. Некоторые переживают, что нам мы стали меньше получать, но по факту мы будем то же самое иметь, и даже еще и больше. Матчинг-бонус. Здесь у нас все то же самое, кроме того, что нам нужно делать не 4 человека, а 5 человек. Первая линия – 5 человек. 5 человек, естественно, они должны иметь подписки, обязательно. 10 человек, но 10 человек – это второй уровень открывается, 15 человек – это третий, 24, 25 – это пятый. Но здесь… Есть очень интересный, хороший, такой замечательный плюс, что здесь нет привязки по пакету. Что это значит? В нашем маркетинге, который был до этого момента, мы должны были повышать свои пакеты. И ты на своем белом пакете, имея 20 человек личников, никак не мог бы получить матчинг до пятого уровня. А здесь ты можешь получить, имея белый пакет и выполнив продажи, ну как продажи, да, у тебя 25 личников с подписками, ты можешь получать до пятого уровня глубины, даже со своего маленького пакета. Вот это круто! Вот такого у нас не было, и сейчас это есть. У нас нет привязки по нашим пакетам что было на первом уровне, это белый, на втором это было обязательно черный пакет, чтобы получать э, второй уровень глубины 10%, на третьем обязательно должно быть э, на четвертом золотой и на пятом титан. То сейчас ты можешь люб любой иметь пакет, самое главное, чтобы у тебя было 25 личников, либо 10, либо 15, которые имели бы э, активность. Активность – это подписку либо Live Trends, либо микстер, либо у нас дальше будут еще другие продукты. То есть здесь понятно, да, по матчингу? Да, понятно, понятно. Отлично, идем дальше. Наш резидуальный бонус. Резидуалочка наша любимая. Это мы получать будем ее также в соответствии с нашими баллами активности. То есть ничего не меняется. Если у вас просто есть 25 человек личников, которые имеют подписку, активность это подписка. Если вы получаете тайм лидер, хотите получить резидуалочку, да, у вас должно быть пять человек. И Оксана, достаточно по одной подписке, чтобы имели все они. Да, по одной. Да, да, имеет, имеет значение будет минимум две подписки. У тебя будет считаться два. Это как-то будет влиять на зарплату? Это будет как влиять на зарплату. Ну, если, например, а есть, все 25 человек. Если, если все 25 человек только по одному какому-то пакету купили, то есть активность что-то приобрели только по одному. Или все-таки какое-то имеет значение: чем больше, тем лучше покупок. Подписок я имею в виду, пакетов. Смотри, если у нас есть, допустим, у тебя партнера есть две подписки, да, у него есть Life лайфтрендс, есть микстер, то ты будешь иметь от него два балла. То есть 5 баллов нужно, чтобы ты имела все резидуалку по дому менеджера по 10 баллов на директоре, 15 президент, 20 сеньор и амбассадор 25. То есть здесь вообще нет никаких проблем, здесь нет никаких вопросов. Здесь нужно просто понимание, чтобы у тебя было количество твоих личников с подписками, которые здесь есть в таблице. Понимаешь, да? Да, то поняла. Так, По микстуру у нас все понятно. У нас все сейчас обновления различные. Вот. Оксана, вот еще раз вопрос. Я вначале его задала, что непонятна ситуация с тем, что если раньше, вот я вначале сказала, было один к 3 и большая нога, как сейчас правильнее и выгоднее нужно будет строить бинар? По бинару сейчас должно быть, смотрите, еще какой момент по матчинг-бонусу. Мы сейчас матчинг будем получать не более чем один к трем то что мы получаем по бинару. Что это значит? Если ты по бинару заработала 100 евро, то по матчингу ты можешь получить максимально 300, не больше. Что если у тебя, допустим, встал партнер в очень хорошее место, у него несколько человек, да, и у него самый большой пакет, ну, как сегодня, да, у него какие-то люди работают, и там, допустим, трое у него рабочие, остальные 20 человек не рабочие. Но он выполнил матчинг, условия матчинга, да, у него эти двадцатка почти никто не работает, но там идут следующие уровни, и он получает свой матчинг, просто так уже ничего не делая по, с глубины. Так вот сейчас нужно обязательно, чтобы у тебя работал бинар 1 к 3, тогда ты будешь получать обязательно матчинг, и он сейчас у нас 1 к 3. Как считается, как 1 к 3 по бинару. То есть, если ты заработала 100, значит, ты 300 получишь по матчингу, не больше, не 3000, допустим. Да? Если ты получила 50, то по матчингу 150 ты получишь. Вот то есть если ты получила по бинару 1 к 3 24 евро, умножаешь на 3, то есть такое у тебя количество будет идти в матчинге. Ну вот такие вот у нас изменения. Если, как ты спрашиваешь, как строить стратегию, если сейчас делать большой объем большой ноги, да, чтобы потом с нее забирать? Все делаем то же самое. Нам выплачивается один к трем. Бинар не поменялся. Самое важное, чтобы у нас была активность людей и с одной стороны, и с другой стороны. По большей стороне мы забираем в три раза, в два, в два раза. Там ничего не поменялось. Отлично, это нас и волновало. Да. Так, ну, по планете. По планете мы понимаем, что у нас появится кнопочка в кабинете. Мы ожидаем ее уже сегодня, не знаю, как они там справятся с бэк-офисом, потому что у многих и не загружается и Майду, там это... Но у нас впереди целая неделя. Запуск сегодняшнего дня 13 недель, когда мы можем зайти и забрать свои гексагончики. Один гексагон равняется одной сотке земли. Выбирайте место потом уже, когда будет возможность у нас выбирать землю, так, чтобы можно было построить там коммуникации, чтобы было это интересно и чтобы это можно было хорошо продать. Это вот такая вот игра, которая, ну, я думаю, что она будет достаточно востребована, потому что с, с приходом планеты АИКС планируется в компанию, что придет порядка 100 миллионов человек только на одну планету АИКС. Вот. Ну и сегодня наш промоушен 777, который нам дает плюсом еще 100 наших гексагонов. И также он дает бонусы лояльности, также он дает ну, все, что ему необходимо отдать. Оксана, с сегодняшнего дня уже пакет 109 евро? Да, с сегодняшнего дня уже 109, но те пакеты, uh -huh. которые у вас есть допустим которые у вас остались да они же год работают и вы можете их использовать угу. вот друзья если есть вопросы но у меня вопросы пока что на сегодняшний день вроде все а там уже по ходу наверное будут возникать по ходу действий работы благодарю оксан да. Огромное спасибо, разъяснение. Все понятно, все, как бы ничего такого, много непонятных слов, как это будет, на самом деле все будет прекрасно. Хорошо, ну теперь все понятно, благодарим mm -hmm. тебя, мы поняли, что один к трем сохраняется, точно так же нам выгодно растить большую ногу, но при этом учитывать, что нужно активности там, и там, все понятно. Все, все тогда, благодарим. тогда не будем терять время, всех была рада видеть, пока.